А! Два микрофона! Блин, я и забыл. А у нас есть нормальный микрофон? Да, мы это все подснимем. Да, все я убегу менее, на лекцию, да, а вы потом понимаю, подснимите. Да. Угу. Там, кстати, есть боярышники, совершенно шикардосные Шо, плоды? Да? да, это яблони. Ну, не сделай Яблони мрачного региона России. Да ладно, это скорее всего... Точно не рюбина? Не, не рюбина, это яблоня. То, что не рюбина, я вижу. Это яблоня, реально. Ноябрь – это время, когда уже облетели листья. А, простите. Во-первых, здравствуйте. С этого надо начать. Добрый день, с вами компания «Европлант Лайф», и мы находимся в Петербургском Большом Ботаническом саду. Сейчас у нас ноябрь, но мы надеемся, что мы сможем услышать замечательный рассказ большого друга нашей компании, Виктора Тропченко, любителя растений, садовода, ландшафтного дизайнера, которого знают практически весь петербургский бомон садоводческий. И он расскажет нам, чем, в принципе, можно полюбоваться в ноябре в природе, в саду, в частности, на примере тех растений, которые мы сегодня с вами увидим. Я привел сюда Андрея и нашего уважаемого оператора для того, чтобы показать то, что можно использовать поздней осенью в саду, особенно в саду, расположенном ближе к городу, где снег ложится достаточно поздно. Не секрет, что у нас может быть ноябрь, декабрь без снега. Вот в этом году снег выпал и практически везде уже стоял, особенно вблизи города. Соответственно, все морозы убили всю растительность в этом году, у нас уже было до 10 градусов. Кроме тех растений, которые имеют вечнозеленые зеленые листья. Ну, в нашей практике они называются зимне-зелеными. Как правило, эти листья зимуют, весной, за зиму под слоем снега они приходят в негодность. И весной они уже не очень красиво выглядят. Но сейчас, ноябрь, декабрь... Они создают некие зеленые пятна, зеленые объемы, которые работают. Да, конечно, это красота увядания, конечно, это не цветущий сад, конечно, это запах прелы листвы, который опал из деревьев, но это позволяет нам... Наслаждаться зелеными объемами еще какое-то время, пока не ляжет снег. По да, крайней этом... мере, мы должны попробовать раскрасить нашу мрачную осень хотя бы тем, что имеем, что у нас прекрасно растет, зимует и все, что возможно выращивать в наших садах. Да. Соответственно, нужно понимать определенную вещь, что ботанический сад находится в центре города и он более имеет более мягкую зиму, более теплый климат, большую сумму положительных температур, чем... Участок, находящийся даже вблизи города, пускай это, будь это Гачинский район, будь это Выборгский район. И, наверное, сравнится по сумме положительных температур по мягкости перехода к зиме, только узкая полоска вдоль Финского залива. Там, я думаю, все это будет выглядеть приблизительно так же. Если, чем дальше мы отъезжаем от города, тем более больше вероятность того, что у нас раньше ляжет снег, особенно если речь идет о Карелии, о Карельском перешейке. О восточных регионах области, а южных регионах области. А здесь я просто хотел показать некоторые зимне растения. В частности, барвинок. Барвинок или барвинок, кстати, правильно быть? Хороший время... вопрос. Я тоже Хороший постоянно думаю. Процесс... Да, это, это, да, это достаточно сложный вопрос. Ну, пусть будет барвинов. Мне кажется, что это тоже грамотнее. Также мы видим морозник. Какой вид я сейчас не скажу. <звык> Теневыносливое <звык> растение. Идеальное растение для полной тени. У моей дачи есть соседский заброшенный участок. Северная сторона дома, под деревом, заросшей снытью и прочими сорняками. Единственное место, где прекрасно растет барвинок, и не растет больше ничего, это 2 или 3 метра диаметра приствольного круга около черемухи. Абсолютнейшая тень, там не может жить сныть. Сныть это тоже очень теневыносливое растение, если там не может жить сныть, там действительно очень темно. А барвина там процветает. Более того, оказываясь с северной стороны дома, он не сгорает на весеннем солнце. Это его проблема, достаточно известная в нашем климате. Если у нас рано сходит снег, вечно листва нагревается на солнце. За счет испарения происходит высыхание листовой пластинки, она чернеет. Это вот та самая, тот самый механизм, который приводит к обгоранию хвойных, к обгоранию рододендронов и прочих вечнозеленых растений. Понятно, что зимние зеленые растения тоже подвержены этому. Поэтому барвинок – это идеальное растение для тени. А в местах, где чуть больше света, ему будет сложно бороться с сорняками. В местах, где плотная густая тень, он, как правило, побеждает всех. И через некоторое время вы увидите вот приблизительно такую картинку. Та же история с морозником. Конечно, такой, конечно, к весне он не будет таким. Но сейчас это растение выглядит эффектно. Летом, когда вокруг другие многолетники поднимаются и растут, он может теряться. Но вот как только после первого заморозка они все превращаются в сухостой, угу. сразу ну, да. на первый план выходит растение с зимующей ну, Да, экзотично выглядит за счет вот своих крупных таких листьев. Да, и он вечно зеленый. Он всю зиму, под... если бы у нас... Всю зиму был плюс, он mm -hmm. бы прекрасно дожил до весны, и эти листья бы прожили mm -hmm. несколько лет. Проблем... Я знаю, что он даже имеет осеннее цветение. Да, он может и свести осенью, но это скорее нарушение процесса. В принципе, они цветут зимой. Те виды, которые у нас растут Некоторые виды растут в нашей стране. Они цветут как раз в февраль, март, январь, И -и -и -и -и. может быть, И -и -и -и. на Кавказе в более теплых регионах. Не в таких мрачных. А с барвинком такая история не бывает, кстати. Никогда не видел, чтобы барвинка была повторное осеннее цветение. Я не сталкивался. Я не исключаю такое, Сейчас потому что длинная сортов. мягкая да. осень может привести к тому, что, что -то, то, что не должно цвести осенью, зацветет осенью. У тебя это. же очень красивые барвинки в твоем саду растут, сортовые. Вот это как бы видовой барвин. Да, это видовой. И у него есть много сортов. Он же бывает с белыми цветами, с красными. Пурпурными, да, с да. пурпурными, и... э, с пестрыми листьями, с белыми листьями, да, да, Извините, да, да вас правильно. Да. А у меня растет давно уже, наверное, лет двадцать сорт аурео арегата, который просто уже ползает под нижним ярусом под снытью. Поскольку, есть, он, к сожалению, принципе... э, э, редко бывает по-настоящему достаточно времени, чтобы заниматься собственным садом, когда ты занимаешься ну, этим профессионально. Он, Поэтому... он в принципе такой же неприхотливый, как и видовой. Я да, понимаю, да, он абсолютно неприхотливый. Есть, Большая бывает, часть что, сортов ну, вполне растения, некоторые. Более Смотри, там история такая, чем у него больше... Вот есть mm -hmm. сорт Illumination, у которого большое желтое пятно посередине mm -hmm. листа и тонкая зеленая кайма. Он более капризный mm -hmm. и он более светолюбивый. Пестролистные сорта, попавшие в полную тень, они тоже станут зелеными, они потеряют свою окраску. Ah, То вот есть им нужен дело. свет, но при этом они сгорают весной. Mm -hmm. И mm -hmm. тут нужно выбирать такие места для посадки, где э, в марте, до конца апреля будет э, тень от каких-то строений или деревьев. Да, ну, слушай, дело в том, что они цветут достаточно поздно или нет? Я просто несколько э, раз выращивал да. э, такие астры, и они начинают цвести тогда, когда, в принципе, все уже съезжают. То есть это э, ну, октябрь. Mm -hmm. Ну, да. Или есть какие-то сорта, у которых более длительный период астро Астра это большой род. Некоторые, да. самое распространенное, это астра новая бельгийская, новая английская. И группы гибридов. Некоторые из них действительно не успевают. Тут нужно смотреть по сортам, плюс какое-то конкретное место, плюс не приходится экспериментировать. Угу. Некоторые сорта видов, которые всегда, казалось бы, должны успевать, могут не успевать вообще. Другие, наоборот, считается, что вид не успевает, а потом ты выясняешь, что сорт вполне себе мал. То есть, надо, в принципе, тут смотреть конкретно каждый сорт. Плюс это еще зависит от да, Если у нас, нас достаточно теплый год, то оно уже. Ну, у нас мрачный, мрачный регион, регион России, России может да. иметь большую сумму положительных температур, чем более теплый регион России. За счет России, того, что и сезон. Зима. Да, да, да, да, больше да. растянут. С астрами может быть следующая проблема. Возможно, они реагируют на длинный световой день в мае-июне, и для некоторых растений тоже является лимитирующим фактором. Они думают, что впереди еще бесконечное лето, а тут подбирается коварная северная зима ясно ну тоже значит это туда идет в плюс хоть что-то у нас идет в плюс да да да частиц византийский форма с крупным листом она имеет разные названия но главное отличие в том что у нее действительно более крупный лист и более такой зеленый цвет Прекрасный сорт, который, в принципе, мы сажаем частиц, потому что он ну, ярким белым таким пятном выделяется в саду. А вот этот сорт более зеленый, и он как раз наоборот сейчас играет обратный. У него, него нет, очень интересные листья. Все опало, да. Если посмотреть, его листья крупный, у него совершенно замечательные зазубринки на краю листа. Очень красивая. Вот, Рядом нравится. растет буквица. Пока она не засветает, это тоже низкорослое растение, которое можно считать почвопокровной. Но вот, пожалуйста, она зацвела, и в таком виде ну, собственно говоря, частиц стахис и частиц и буквицы это теперь уже один род, их регулярно футболят туда-сюда систематики любят этим заниматься ну вот считайте что это два вида одного рода которые посадили вместе а надо сказать что и на солнце они будут все так же хорошо чувствовать как здесь в легкой полутени у нас юг там да скорее всего они находятся в полутени и получают лишь точное солнце. Вот еще одно растение, которое имеет зимующие листья с разной окраской. В данном случае это медуница. Медуница сахарная, медуница гибридная. Их довольно много разных видов сортов, которые используются в озеленении. Иногда они выпадают после неудачной зимы. Идея в том, что теневой сад – это игра оттенками. Здесь практически нет ярких цветов. Здесь почти все работает на оттенках зелени. И э, зелени переходящей в сизоватый, в серебристый... В белесые оттенки. Плюс, здесь всегда очень эффектные белые цветы. Но, конечно, белых цветов мы здесь уже не видим. Здесь только доцветают астры. Немножко в другом месте. Но тем не менее, оттенки листвы видны очень хорошо. Брунера. Род из семейства Бурачниковых. Родственник Медуницы и Незабудки. В принципе, можно догадаться по цвету листвы. Изначально в садах выращивалась брунера Сибирская, которая достаточно серьезный агрессор, который быстро уходит в период покоя. Ну, не очень красивое растение со скучным зеленым цветом, но с очень приятными, незабудка подобными цветами ранней весной. Да, это яснотка. Тоже растение с зимующей листвой. С, селекци с помощью селекции получено множество сортов, которые цвета не только с. Ну, Ближайшие родственники снотки – это глухая крапива, не растение с белыми цветами, довольно страшный сорняк. Ну мы это все и называем крапивкой, как правило. Да, да, да. Также она имеет привычку сеяться, может быть не очень хорошую, и гибридизировать. Здесь она очень грамотно использована в качестве заполнителя между плитами. Плиты, здесь на самом деле дизайн, сам дизайн, сам, сама архитектура этих плит... То, как они лежат в этом уголке Парка Ботанического сада, оставляет очень приятное впечатление. Действительно, очень хороший ландшафтный дизайн, очень хороший пример современного сада. Вот еще один сорт медуницы, в этот раз с белой каймой. Такое светлое пятно. Здесь он сидит в чуть более освещенном месте, хотя тоже в полутени. А слева от нее видна горянка. Эпимедиум по-латыни, цветок эльфов. Довольно большой род растений семейства Барбарисовых. Часть видов сохраняет листву на зиму, часть видов э, имеет ползучие корневища и образует достаточно плотные массивы. Некоторые виды, наоборот, сидят маленькими куртинками. То есть можно подобрать нужные растения для того или иного решения. Скажем, для массива, конечно, растение с ползучим корневищем это практически выход, особенно если оно с высаживается рядом с другим таким же растением. Традиционное садоводство предполагает, что все это нужно обрезать осенью, чтобы оно не стояло всю зиму и не выглядело устрашающим. Современные течения в духе новой волны как раз считают, что эти объемы многолетников нужно сохранять всю зиму, особенно если зима малоснежная, и убирать весной.